Приветствую. Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. С чего начинать вообще реально продвижение вашего сайта? Не создание страниц, не с создания контента. Прежде всего, вам надо понять задачи вашего бизнеса, что вы хотите сделать. То есть, у вас есть какой-то сайт, обычно сайт для, для чего-то предназначен. Чаще всего это, например, интернет-магазин или какой-то информационный ресурс и вы что-то хотите на нем какую-то цель вот вам надо определить цели например целью может быть продажа каких-то продуктов один продукт там, второй третий и так далее обычно опять же продукты группируются в какие-то группы там, например мобильные телефоны ноутбуки и так далее ваша задача определить что вы хотите продавать и кому вы хотите продавать то есть у есть какой-то ваш потенциальный клиент у него есть проблема он ищет решение своей проблемы, набирает в поисковой системе запрос, и ваша задача, чтобы поисковая система по его запросу отобразила по возможности, вот она возвращается ряд результатов поисковой выдачи. Вам надо попасть в одну из один из топов и для того, чтобы понять, что конкретно человек интересует, то есть первая задача это определить какой-то набор первичных ключевых фраз, которые могут решать, которые отображают проблему вашего клиента, что он хочет найти, какую информацию, например, хочу купить мобильный телефон. Но обычно начинается даже не хочу купить, а обзор каких-то там мобильных телефонов например модель iphone 4 преимущество или обзор модель планшета такого-то набирается обычно модель прямо наименование модели обзор ваша задача чтобы показать по такой же ключевой фразе у вас должна быть сформирована страница на которой будет интересное предложение мини-УТП. Я многократно про УТП говорил, что это не только ваше предложение на рынке, а именно, фактически каждая статья вашего сайта должна включать в себя мини-УТП, то есть описывать для... интересную информацию для клиента. Мы в дальнейшем ее вставляем в description, в краткое описание, либо же в аннотацию, ну и туда, и туда даже. Так Важно, чтобы клиенту из множества альтернатив именно ваша было интересно как определить? самый простой способ это когда вы набираете в поисковом запросе есть так сказать подсказки здесь вот у вас при наборе например вы набираете модель здесь будет подсказка например купить обзор сравнение вот вам надо на текущий момент для ваших задач для ваших продуктов сформировать первичное какой-то список ключевых фраз по которым потенциально ваш клиент ищет информацию для решения его проблемы чтобы у него чтобы он стал в конце концов ему отображается ваш текст и он будет доволен вы получаете довольного клиента в этом заключается основная задача потому что на текущий момент манипулировать поисковой выдачей становится все сложнее они становятся поисковые системы становятся более интеллектуальными и именно от качества предоставленной информации будет зависеть прежде всего успех продвинетесь вы или нет. Еще один хороший способ. Здесь внизу, после того, как вы здесь набрали, будет еще с этой фразы искали то-то-то, то-то, то-то, то-то-то. То есть вам надо собрать первичный набор ключевых фраз задание сегодняшнего урока. В дальнейшем мы будем его расширять. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсети. Нажимаете на них, рекламируете. Этот курс, вам откроется страничка, то есть она перезагрузится, откроется страничка, и вы сможете скачать этот урок себе на компьютер и потом смотреть его, когда вам захочется. Удачи!